Охо, ты чё, бамку поставил? Бамка. А бамка? Нет. Бро, wake Бро, wake Бро, wake Где? Чё ты ноешь, дура? Ой, блядь. Блин. Нет, за мной бежит. Вот он. Ага. Тихо, они все за тобой пошли. Они загут они за добегут. Что это было за приколы? О, вот это да, вот это норм-карта. О, Путин! Это звоник! Да. Я слышу его где-то. Подожди. Ура! А, не выбивается тут стекло, походу. Стоп. Ладно. Я бегу. Где он? Где он? Где он? Он за мной идет. Ой. Привет. Он застрял. Он ушел. Он вверх поднялся. Ты видишь? Уходит, он уходит. Давай за мной. Сто, а у меня сейчас поменяется монделька, посмотри. Да. Я стал собакой. Где он? Я в дом. Я умер. А, нет, я живой. Ой, тут заколочено. Где он? Что я перестал слушать. Можно менять скорость А! А можно как-то скорость бега поменять просто? Можно, сразу. можно, можно, можно. Блин. Сейчас, подожди. Можешь взять поменьше? Просто я слишком... Он зато бежит! <звук> <звук> Блять! Я боюсь. Я гений! Блин. Я задох. Блин. Где он? Я, я его что-то потерял опять. Он, он БТР. Тел... Тут два БТРа! Надо, думаю, второго поставить. Кого-нибудь? А где он? Ой, я слышу тут -ту -ту -ту -ту -ту -ту -ту. Нифига ты летаешь! Я Ой, я камеру поставил. Тут, тут, -ту -ту -ту. где он? Стоп, а где он реально? Он застрял? <са Sad> Путин, давай аккуратно, Путин. <свист> а! <свист> а! А! Вот лох, вот лох, вот ты лох. Ай, где он? О, он вентиляции. Какой он громкий? <свист> где? Я возле него стою, он вентиляция. Он застрял вентиляцию? Вот! А, нет, он не застрял! А где он? он а, он вон на он! Крыше. Улетаем! О! А, она не разбивается так, что ли, что Это прям А где он? Я слышу его очень сильно. Он сижу подо мной, что ли? Где-то он рядом. А, он наверху, наверное. Вот он где-то. Это он? Или это ты падаешь? А вот он. <смех> Нифига он бегает. Я иду к нему. Где он там? Он забаглся. О, привет, Путин! <смех> <смех> <смех> <смех> Я сдох. А еще кое нибудь давай, друг. А! Нет! Нет! Вот это слишком быстрый! Это слишком быстрый! Он сейчас догонит! Чё за звук? Ай, а, они двое! Они вот они бегают! Вот он Ага, он тихо! <clutch> они все за тобой пошли! Они за мной! Они за мной бегут! А куда идти, куда идти, куда идти? Я сдох! Это так сложно! Так, где он? Где Путин? Жесть. О, я за тебя. Да? Да. Я, я Где-то где здесь он. Вон он, я здесь дох, значит. Где-то здесь. Я... Я, они двое где-то тут. А где они? Тут прям музыка. Беги! Уйди от меня. Где-то путь рядом. А, Петр, Петр, Петр, Петр! Я сдох. Где он? Фух, его походу тут нет. Где он? А -а -а! Тихо! Он ко мне едет. Он ко мне идет?! Нет. Нет. Надо наверх залезть. Я снизу. А где он? <связывая> он снизу? <связывая> О, где я тебя выйду? Это ты поставил тебя выйду? Или это музыка от э, оружия? <связывая> Вон он, он А это ты на батаре? Это я на танке. <связывая> а! Нет! Нет! Они за двою за мной. А я сдох. Надо еще кого-то поставить. о не не не не не не не не не не не не не Что происходит? Что происходит? Фух, он ушел от меня. Я Саника поставил. Эх, Ой, это плохо. Ой, его вижу. Это ты сдох? Ну их в жопу. Пойду, куда не спрячусь от них. О, oh, может это? О, тут, в принципе, неплохо. Тут бомж... О, тут Виталия, тут Виталия. Блять, испугался. Я тебя убегаю! Где он? Нет, нет. Я испугался. Где он, где он? Нет! Он меня убил. Он заприхоз! Тут тут бупа-пупа-пупа-пупа-пупа-пупа-пуп. Фух, ушел. Я высишу. Бегай, бегай. Жесть. Нет, Где закрыто! Где-то Путин ходят. А, нет! Закрыто! Я застрял! Я застрел! А за внутри умигут. Они за мной твой Куда? Куда? Ты Марио поставил? Нет. А что это за звукой Марио? Не знаю. Я попробую. О, я вылетел! Ура. Класс. Все, все Ой, мне тоже. Ой, я это сделал. О, машина проехала чисто. Что происходит? Нет, нет, нет, открой, нет. Блин, я испугался. Я с двух сторон, жаль. Я колпю. <laughs> Что происходит? Я вижу. Что происходит? О, нет, с двух Я буду драться своими С лапками <музыка> Ухожу <музыка> Все ушел Поехали Давай драться Нет, нет, нет, нет. А где он, где он, где он, где он? Он на третьем. Я ему пойду по лицу, дам немного. Соник, он именно. Где он? Они. Голос лестницы. О, я сеей нашел. Смотри. Смотри, что я им сейчас сделаю. О! Пошупи дарь. Давай просистуали, просистуали. Да. Ака-47. Я готов. Баррат. Все, пошли. Пойдем. Где они там? <п <Paduaid> <п как он тут появился? <п period> где, я там? где он? Да, где он? Где Нет! Я пошутил. Не бей меня. А где он? Он за мной по-моему, где-то. Соник. Прям на меня Путин бежит. Нет, опять Соник. А? Я готов. Нет. Готов. А нет, не готов. Я пошутил. Где? Со всех сторон! Со всех сторон. Да? Он Соник за мной бежит. Фу. Где Путин? Где-то Путин рядом. Фу. Так. Пусть это вроде успокоилось Что это за звук? Это ты что-то поставил? Да, он что-то... Ты пантеру бросил? Я полетел. Нет! А -а -а. Нет! Нет! ой ой это другой. Нет! Нет! кто не догоняет, кто-то не догоняет, кто-то не догоняет. Убил. Ой, я сзади, я сзади. Где ты этих ставишь? Где ты этих чел ставишь? Каких? Вот эти, которые бегают. О, о. А я их нахожу в NPC. О, нет! Он у тебя там челик. Еще там поставлю по Сольтек! Ты где? где-то? Я, короче, на улице, у все равно все. А мне ничего не сделать на улице. <у> <у> <у> нет, <у> еще Нет! Уйди! А меня убили. Нет! Меня убили. Короче, я сейчас найду мячик и буду забрасывать его в кольцо. А давай вместе с ними будем забрасывать в кольцо чисто. Ты ч ⁇ бамку поставил? А <связать> Что здесь происходит? я их Что понимаю. За мной бежит? <связать> нет, не Что здесь происходит? Почему это за мной бамка? А, это wake up, который? Wake-up. Wake up. Это он? Это вроде нет. А, нет, это бамка. По поставь этого балакаса. <связать> где ты, где-то, где-то, где-то. Где я в спортзале. А, вижу. Сколько ты их поставил, бабок? Ты че дурак? <связать> Путин, я тебя выпущу, может быть. Сколько ты их поставил? За мной теперь Соник еще бежит. Непонятно где. Wake up. Бро, вейкап. Бро, вейкап. Бро, up. Где? Я с другого входа вхожу. Какая лопата? Какая лопата? Подожди, татамам гадники своросят. Я ударился. Я сдох. Давай в спортзале спешим. В спортзале? Да, спортзали. Нет, за мной бежит. Нет, только не вайкап. Не вайкапывай. О, я спортзали. Почему не могу сюда прийти? Здесь какое-то плово. А, бамка Еще тебе на бамка Меня убил а, бамка Соник Меня Соник пугает очень сильно Бамка, меня обидел Убери две банки, пожалуйста Хотя бы Спасибо Ты слишком много тут Вс. Дай я какую-нибудь другую поставлю Вместо банки Ну давай Гладвакас Goodwills. Убери все, очисти карту полностью. Вс. Уйду от них сейчас. Очисти всю карту. Сейчас, очисти. чуть Я за это его. Вс. Я знаю, как сейчас. Давай пос... Давай какого-нибудь поставим прям у горну, Например. <связь> <связь> Че за тобой безеда пишет? Убери, убери всех, убери всех, убери прям всех. Убрал все. все. Я, я нашел, я нашел. Ты где? Я, я сейчас снизу. Иду двор. В дворе будем бегать от них. Ну, в ш... я сейчас в школу с тобой пишу. А, да. можешь подвал еще зайти, А, нельзя. Жалко. Готовься. Сейчас будет срака. Давай я тоже конь поставлю. Это кто такой? Убегай. Я не прорезаю. О, прорез. Думаю, вот этого Саник тоже уже поставить. Монсим, монсим, монсим. Опа! Ой! Лохи, лохи, лохи, волохи, волохи. Ему вообще все равно у дверя. Вс, я залез. О, реально. Вс, я ушел в розетник. О, пыхнула. <сих> Ты Саник! Они все со мной бегут. Еще саник! Так они садик! Нифига прям в меня дверь чуть не пролетела. Срака, срака начала. Я, я, я не знаю где он. Я я слышу я... его. Я... Я... Он, за он за мной. Он я за мной. Он, он за мной. Он за мной. за мной. Ой, со тобой бегу. Он за диноз. Уходи. Уходи. <свят> <свят> <свят> Иди сюда. А теперь да. в окно. Фу, еще... где? Ты где? Я слышу, где что... Порчем... он что? Артемчик, выступает Куда сюда? там? Да, к нам зашел. Я заух, сдух... <laughs> от двери? Что это? Смотри, кто у нас смешно есть. Давай туда запомнил. Смотри, вот просто вот это Арду надо поставить. Они короче с одного удара выносят. Да? Угу. Вот все. Понял. <с estion> Тебя без убил. Да. Путь, путь, путь, путь, А давай вот это поставим. Постанем. Гантикс по своих Я промансил Давай вот это поставим. <гас> ты че кричишь дура да, да, вообще, в месте че ты, ты кричишь? а это что? они ничего то делают нет? что ты ноешь дура? что ты ноешь? где? да это я в спортзале это первый этаж или второй этаж? а так. в что это? Она ноет и все. Да Что ты ноешь, дура? Я не ожидал. Ты потом посмотришь на записи, как у меня. Пойдем! ты Бегу! Уйгап! Oh, Причина! Нет! Куда, куда, куда, куда, нет! Так, в окно! Я спрятался от него. Окно, я окно. Я окно, окно! О, я спрятался! Я сдох! Фух. Не, вот он... Вот это кто? Ой! Привет! Он добрый? Ты добрый? И что ты делаешь? О! Он без, он б, без башки! Изумрудный цвет. Ой, я у него шляпы забрал, смотри. На! Ты, короче... Ничего, ну я пошел. <смех> а, он на другого нападает, он на этого нападает. И не на вас. Он за тобой это... Бунга-гунга это идет, Обезьяна. <смех> Теперь за мной. Где? Я у Путина здесь, в зале. Ой, тихо-тихо-тихо-тихо, лагает. Вот тут Ленин. Ой, Ленин. Вот это, вот и гений. Я гений. Лукашенко назвал это Лениным, вот и гений. Ой, ты кто такой? Ты кто такой? Ты хороший? А, тихо, не надо. А это кто? Путин. Давай танка поставим. Очисти всю карту. Очистил. Что-то лагало, да? Иди в этот. В зал? Нет. Убери вс. Ну, убрал? Давай еще раз уберу. Иди, получается, сейчас спортзал. в Иду закрыто а где зал на втором этаже ну, да, это второй этаж. блин я на втором еще а нашел ну пришел Фух. поехали как... знаешь кого надо поставить о мы здесь спали о мой труп знаешь, кого надо поставить? Во. Вот это надо поставить. Он оно злое. Да, он злой. смотри, смотри как он заходит. Иди в зал. Сейчас иду в зал. в зал. Иду в зал. <смех> Ничего с ним. О, он камнем кинул в меня. Иди в зал. О, он за мной побежал. Смотри, как он летел. Помоги! Он тебе идет? А, нет, ко мне. И опять сдох. Надо кого-то прямо жесткого поставить, который будет очень хорошо бегать. Кто у нас тут бегает хорошо? Это кто? О! О. Ай. Больно. Ладно, по мне. О лох, вон лох, вон лох. Все идет сюда. Да нет. Ты тебе... Ты все. Я. Я танк. Папин, папин, танк. Папин, танк, папин, танк. Купы, папи там, папи Как ты там? Я тебя такое сейчас несу, ты офигеешь. Смотри, кто. Что ты делаешь? Смотри. Да ты гений. Ой, я фотку сделал. На-на-на. Подожди, тебя. ну сделал на на ах ты ах <г councils> ты как <г gamers> давай давай один, давай один на один давай давай пушки. давай что ты хочешь Лю пушки давай любые пушки вот потом весь вот. один на один pian. хочешь да один на один в одной всей этой школе любые пушки ну именно из таких зм -таки, -таки 9 ка хорошо иду вообще любые пушки ну именно зм а, 9 ка ам 9 ка давай Да нет, не тот не то. снимал. <laughs> как тебе такое? А где этот? Наш друг. Хороший. А он к тебе идет, кстати. <laughs> а он идет ко мне. Все в подвал. К детям стоим? Выбежал. Ой. Опа. Я не допрыгнул!